Что скажу вам, друзья? Андрей, иди да, поснимай. Это моя первая щука в жизни на жерлицу в зимнюю. Ну иди поснимай. Ну вытащи, -мо, что чё тупить-то, Андрей? На камеру. Айда, я сейчас буду заряжать. Самая первая, друзья, щука моя в моей жизни. Короче, сейчас пытался стримчик запустить. Вот она, Иртышовская щука. Щука, друзья, первая щука. Короче, где-то ну под килограмм есть. Хорошая иртышовская щука на, на, на, Вот и какая моя хорошая Спасибо донатеру, который помог мне купить жерлицы Вот И я купил, и поставил, и поймал щуку, друзья Вот такой лайк ставьте, короче Всем привет, короче, Сомской области Вот Вот такой вот монстрик у нас есть вот. Ну как-то так, друзья Продолжаем рыбалку Приключения у нас что надо, ребятули Сейчас посмотрим, что у нее в пассе С зубами Сейчас мы обмоем ее зубы. Ну, зубки у нее вроде бы... А, пальцы нужны. Зубы, друзья, короче, не шатаются. Не шатается. Вот такой лайкос ставим. Андрей, сейчас меня на, теле... на телефон фоткаешь, чтобы сыграть его. А тут что? А? Тут что? Нет, там на телефоне-то покручиваем. Ну, выключай, нажимай. Сейчас я пош...